Колыбель Северного флота, город воинской славы, база Кольской флотилии, город Полярный отметил свое 119-летие. По случаю праздника для жителей и гостей города состоялись различные развлекательные мероприятия. На площади двух капитанов стартовало массовое уличное гуляние «Северный город в сердце моем». В программе мероприятия – ярмарка обмена вещей, флешмоб художников, велопарад, чемпионат по футболу, мотопробег и многое другое. Начало празднованию было положено в 5 часов. На площади заранее были развернуты палатки и развлечения для детей. Люди начали постепенно собираться. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, славные жители и гости города Полярного! Здравствуйте! В этом приветствии слились все самые лучшие пожелания вам, потому что сегодня мы поздравляем всех с замечательным праздником! Днем рождения нашего города! Торжественный праздник, посвященный Дню города Полярного, объявляется открытым! Чемпионат по футболу длился на протяжении всего вечера и проходил рядом с площадью на территории футбольно-хоккейного корта. Посмотрим, как играли команды на поле, а затем вернемся на площадь. В это время на сцене проходит концертная программа. Выступают детские и взрослые вокальные коллективы. На площади разместили надувную горку, батуты, карусели, палатки со сладкой ватой и попкорном. Был разбит онлайн-парк «Теле-2». Посетителям предлагали попробовать 4G-интернет. А прямо сейчас к своему выступлению около школы искусств готовятся ребята, которые участвуют в велопараде. Главное условие участия – необычным способом украсить свой велосипед. И уже совсем скоро участники выдвинутся к площади для того, чтобы показать свои работы. Дорогие друзья, немножечко расступитесь, потому что мы начинаем наш велопарад. Поздравляем вас с праздником. И сегодня к нам на праздник приехали необычные гости. Подрех своих железных друзей. К нам приближаются парни. Вот как они умеют делать. Они приехали к нам с разных городов Мурманской области. В встречаем гостей. Вот так. А мы приветствуем делегацию города Мурманск. Все. Вот они, какие громкие наши Сергей Ивановский, Сергей Скрябин и Сергей Гучин поприветствуем город Северобор! А город смешный город Есть! Ну и конечно же наш любимый город Полярный! Есть бакеры из города Полярного! Конечно, давайте поприветствуем их тоже бурными области! Вот они! Семченко, Артём, Ильиновская, Татьяна и Иван Лисицын и, конечно, многие другие, присоединившиеся к ним. А теперь давайте поприветствуем всех байкеров, которые приехали к нам на праздник! После завершения велопарада на площади появились участники мотопробега «Вместе за безопасность на дороге». Принять участие в этой акции согласились мотоциклисты из Зато, александровск Мурманска и Мурманской области. в чемпионате по футболу в рамках празднования 19 летия Полярного награждается команда «Ветераны». Встречаем! Выходите к нам под бурные аплодисменты жителей города Полярного. Мы вручаем вам кубок и, конечно же, диплом. Третье место. Вот они. Вот эти прекрасные парни. друзья! с вами конечно фотографируется а мы с удовольствием приглашаем ребят которые за они второе место как вы думаете кто это это команда фортуна они также получают кубок и диплом за второе место фотография на память вот эта команда которая сражалась сегодня за второе место молодцы ребята аплодисменты Победителем, победителем, чемпионата по футболу становится нет, краб! Команда Краб постел встречает! Ребята, поднимайтесь к нам на сцену. Получайте свои зависимы. Время близится к кульминации сегодняшнего вечера – праздничному фейерверку, которого так ждут жители города.